Воодушевлен, воодушевись Сделай братику с сестренкой лучший свой сюрприз Старый и затертый доллар высуни из кармана Не выбрасывай его, а заплати роману Он напишет рэп-шит для твоей подружки Юли Бабушке, чтобы подбить стариной тряхнула Деду-самогонщику, соседу по комнате А ты с ними видос роману, как они тронуты Рэп за доллар, доллар за рэп Это дорого, в долларах нет Дорого в эмоциях Дорого душе, счастье близких точно стоят эти грошей, йоу. Как вы уже поняли, сейчас я буду помогать людям делать сюрпризы, которые будут заключаться в рэп-хитах, каждый из которых я буду писать за $1. доллар. Как это происходит? Люди будут присылать мне заявки, где будут описывать человека, кому мы делаем сюрприз, а я, исходя из этого описания, пишу рэп-хитяру. Они же должны мне прислать видео с реакцией получателя, чтобы мы с вами понимали, получился ли у нас сюрприз. Меня зовут Рома Гений, сейчас будет гениально. Погнали, Йоу. Для этого я захожу на удобное приложение, которое называется Payphone X, если что, и вот как называется моя заявка. Напишу рэп-хитяру вашему близкому или вам. Ну так, чтобы люди понимали, что это другой выпуск, напишем другое, намного более лаконичное описание. Типа, рэп вам, йоу, вашим родным, скррр, вашим друзьям и все это за доллар. Даже уже немножко звучит как рэп. Здесь есть видео приглашение. Я думаю, что мне нужен какой-то фристайл так сейчас фристайл приглашение давайте если у тебя есть доллар их возможно брат пригласи его сделать э, давайте еще раз не получилось доставай с кошелька свой доллар доллар ведь на горизонте рома рома он сейчас вам напишет рэп хиты хиты Прям как мало хиты. Я не знаю, что такое мало-хит, но пусть будет так. Окей, отправляем. А значит, идет выгрузка. Ну что, ребята, объявление готово. Ждем заявок. Ровно день. Отправляемся в следующий день. A few moments later. Итак, ребята, у нас с вами, я вам сейчас скажу сколько: 62 заявки. Вот, начиная с Алены. Ша такая за Алена. Ну давайте с Аленой начнем. Да, посмотрим, что у нас вообще на натекло. Итак, моя подруга встречается с парнем 3 года. Уже все ждут их свадьбу. Думали, что после армии сделает предложение, но, увы, в армию он не пошел. Хе -хе. нет. Рома, помоги, пожалуйста, выдать подругу замуж. Небольшие факты о них. Зовут Настя и Сева. Оба танцоры, оба работали артистами в Китае. Там и начали встречаться. Ну и пока что ну, я не то чтобы вижу, о чем здесь писать. Ну давайте посмотрим дальше. Итак, Аксиния пишет. Вот тут, кстати, ну уже уже сразу рифма лезет гол, да? гол. Аксиния любит Виталика аж синяя. Ситуация такая, Виталику исполняется 29 лет, Виталик айтишник, у него борода и саркома была, саркома значит картинки у меня появилась вторая вещь, которую нельзя гуглить. До этого было перламутровое. Сейчас еще и саркома. У него есть дочка, полтора года, и жена. Виталику явно нужно отдохнуть и расслабиться. Аксинья, на что вы намекаете? Хорошо, окей, как вариант. Давайте послушаем, что тут еще есть. Итак, Ника пишет. Влад, нужно поддержать отчаявшегося парня, который все никак не может закончить университет по направлению математика и компьютер сайенс. Из-за этого не может уйти с ненавистной работы за копейки курьера в доминос Спится. Прикиньте, если мы напишем ему трек, он увидит меня и скажет «О, впервые вижу этого парня не с красными глазами». Шутка в стиле 4.20. Забавно, что возможно, при том, что я два раза намекнул на это, на это моя мама, глядя этот роль, не поймет, о чем я. Че, мамка, не поняла? Вроде YouTube смотришь, такая вся продвинутая. Ну ладно. <свят> так вот, он достоин чего-то большего, а не ездит на разбитом скутере и развозит пиццу за типы. Типы, это чаевые, если кто-то не закончил инъяс. Также по этой причине он до сих пор живет с мамой, которая не знает, что значит 4.20 и почему у людей бывают красные глаза. В свои 25! И она его расстраивает. Из этих проблем он с ночами, и чтобы успокоиться, он выращивает помидоры и баклажаны на подоконнике. Я думаю, чтобы успокоиться, нужно что-то другое выращивать. И думает о лучшей жизни и как найти кота своей кошки Буси для потомства. Также у него есть мечта получить кубики на прессе. Тупо получить. А еще он хочет стать диктатором, и что мы ему шили одежду на заказ? Супер! Вот это по-моему история. Вот есть о чем написать. Я предлагаю, ребята, включить наш компьютер, который с помощью нейросетей напишет этому парню рэп хит за один доллар. Чик. Владусик, ты компьютерный ученый За умнее специальности еще нет Прикинь на пальцах, ты же математик и заниматься равно хватит Если ты освоил свой старый разбитый скутер В экселе точно разберешься за минуту Тебя как пепперони сыром расхватают Голодная работодатели Все твои проблемы это просто баги в уме Их пофиксить может пара разосланных резюме Ты нашел проспект залупы 20 дробь 16б Значит и работу откопаешь тупо по-любе. Жизнь превратится в шоколад Тебя аж будет но есть сладкое Ай, найдешь кота для пусси моментально Эй, ну типа парышни теперь с приданым Эй, квартира прямо возле спортплощадки Животик словно в клеточку тетрадка Если ты освоил свой старый разбитый скутер В богатой жизни разберешься за минуту Но там же и диктаторство не за горами Пошлем тебе костюм царя земли Эй, йоу, Влад, бич, у. Что как, это? Как ты кошь. Тебе это подняло быстрее? Да, однозначно. Влад, во-первых, я рад, что тебе понравилось, мне очень приятно. Наш сюрприз состоялся, ребята. во-вторых, ну какого черта, Влад, ну ты такой суперный, приятный чувак. Тебе понравилось мое творчество, это тоже о тебе очень многое хорошее. Говорит, пиццей заниматься равно хватит, Влад. А рэпом заниматься равно продолжаем. Итак, идем далее. Юрий Мацкевич. Значит, короче, Артем, он хотел бы жить в Азии больше всего на Бали. Та да, разве же это Азия? <с> Там это азиатка. Я не буду говорить, что всем мужчинам нравятся азиатки. Ну, давайте будем честны, есть определенный образ азиатки как привлекательной женщины. Хотя это сексуальная объективация целого материка. Хорошо, очень любит баклажанную икру и всякие острые блюда. Окей. У него есть кот Каспер, которого он безумно любит, но больше всего на свете Артем любит пиво. Ладно. <с> хорошо, Артём, честно говоря, пока нет какого-то, знаете, нет драматурги. Ребят, давайте смотреть дальше. Викуля, клевая чекуля. Вот тут люди уже сразу с панчами, понимаете, лезут. У моей дорогой подружки скоро день рождения, но она настроена совсем не положительно и находится в легкой осенней апатии. Я хочу, чтобы она воспряла духом, поэтому обращаюсь к профессионалам. Вика мечтает стать актрисой и уехать из нашего маленького города, в котором ее держит работа и несчастная любовь. Ну что-то, знаете, тут я виноват. Дело не в тебе, дело во мне. Я не помню ни разу в истории, когда эти слова утешили кого-то. Но все-таки, я пока, ну пока что не вижу. Давайте посмотрим, что у нас есть еще из материальчика. Моя подруга Марина в детстве очень долго хотела собаку. Но у нее ее не было. Какой сложный язык. Русского языка нет. Поэтому она завела воображаемую собаку Берту Берту. Окей, хорошо. Марина, я тоже завожу, на самом деле, воображаемых девушек. Но реальных не очень. Знаете, вот вы скажете, это не смешная шутка, ну тупая игра слов. Но шутка не в этом. Шутка в том, что завожу, конечно. Марина просила родителей возвращаться к супермаркету, если они забыли отвязать Берту у входа. Выгуливала ее, ходила с поводком. Марина очень стыдится этой истории, поэтому я хочу, чтобы твоим рэп-треком мы показали ей, что это не стыдно. Вау. Я думаю, что это наш случай, ребят. Вот клянусь, это прямо наш случай. Я чувствую, что нужно написать что-то такое душевное. Поэтому готовьтесь открывать фибры своей души. Мы включаем свою рэп-машину. У тебя чего-то нет, так вообрази это. Этот мир в руках у тех, кто фантазирует. Накупила сладкого, это все для Берты Ты погрызла тапочек, все сделала Берта Все сделала Берта, ты сделала Берту Это умнее, чем заводить живую, о поверь Тебе тепло и ты чувствуешь любовь, да Но не надо как для живой платить за корм, а я, Поверь не все воображают, ай я, Люди это обожают Да, вообразил, что он рэпер, и это жалко Фу. а у тебя целая собака, Эй. Марина, поделись своей бертой, Мне же тоже нужно с кем-то дружить, Глядя хатика, слезы вместе. Лить yeah. э. Марина, поделись своей бертой, если это можно вообразить, Без нее тоскливо и скверно жить. Спасибо большое. Просто невероятно. Это шедевр, шедеврально. Рениально. Охотнее а? рассказывать людям историю про Берт. А, да, знаешь, теперь мне будут знать и люди типа А, та ебанутая. С выдуманной собакой из выпуски Рома Гейн. Может, там цензор нацепит на меня, чтобы не знали, кто это человек, придумал себе собаку. Ну... Марина, очарование, сплошное очарование, <смех> спасибо, что поняла мне настроение в очередной раз. Я еще хочу показать вам э, Дашу, которая, собственно, заказала это. Это был лучший способ начать утро, мое лучшее вложение денег. Я сегодня я где-то встречаюсь с Мариной, я ей уже написала, но она же мне не ответила. Это очень странно, почему она спит в такое время, кто тогда выгуливает Берту? <смех> Даша, ты супер. Спасибо тебе за Марину, за Берту и вообще за все, что только что произошло, а мы продолжаем. Вообще, кстати, часто после подобных видео, где я пою, вы спрашиваете, а почему ты сам не делаешь треки, где твой альбом, у тебя хорошо получается, за что вам всем, кстати, огромное спасибо. И хорошая новость, теперь у меня в инстаграме можно будет следить за музыкальными новинками. И вот как раз сейчас у меня вышел новый трек, вот прям в один день с этим роликом. Может я не успел, но вот-вот выйдет, поэтому обязательно подпишитесь на мой инстаграм. Кстати говоря, люди, которые присылали эти заявки, они узнали, куда их присылать, через мой инстаграм, как и про все движухи с подписчиками, которые я снимаю. Поэтому вот он везде, вот уже давно этот инстаграм. Подпишитесь уже, наконец, на мой инстаграм. Итак, окей, okay, идем дальше. Лолита. Привет, Лолита это моя двоюродная сестра. Сейчас она находится в Корее, и мы не смогли увидеться в этом году из-за короны. И теперь даже не знаю, когда сможем встретиться. Это корейская запятая, я не могу понять, что это, вот это. Когда сможем встретиться вживую? В данный момент у нее в жизни беды с башкой. Она не знает, где ей учиться. В Корее или в Бельгии. О -о -о -о -о, проблемы белых людей. Я не знаю, Бентли или Мерс. Я не знаю, где мой Мерседес. Я первый рэпер в мире, который зарифмовал Мерс и Мерседес. В этом рэп-хите я хочу поплакать. из-за И поддержать любой ее выбор. И передать ей максимально душевный и теплый привет. Это было сложно читать. Возможно, из-за этих странных запятых. Возможно, из-за этой нумерации. Сори, идем дальше. Экстренный заказ. Внезапно от моего рекламного менеджера Алексея пишет он следующее кухня на районе это московский сервис доставки еды они не заплатили доллар но при этом именно благодаря ним существует этот выпуск они его проспонсировали думаю будет справедливо написать про них небольшую мелодичную песенку согласен поехали знаешь, слушай, я люблю покушать Правда, надоели эти бургеры и суши Хочется чего-то, как от мамы дома стерников в пюрешке и куриного бульона Почему глазеешь? Есть же приложение Кухня на районе, там еще желток на белом Они сейчас все сделают Нет, не разогреют И бесплатно привезут за пару мгновений Самый свежий на районе, кухня на районе Неделю, меню новое. Че сидишь в води, там промокод Гений Рома. Че сидишь, не понял. Правда, я голодный. По-моему, получилось мило. Поехали дальше. Никита, значит, пишет. Ильнур. Друг и коллега, который в последнее время вел себя как безответственная скотина. Но сейчас исправляется. Замотивируй, пожалуйста, его работать. Несколько фактов о нем. Большой, в скобочках. Почти что не совсем, что прям вот толстый. Но кого мы обманываем. И забитый тату. Скажи, что я его люблю, но только как друга. Его любимое животное – лисы. Может просто скинуть ему трек вот does the fox say»? так и сделаю. Итак, Соня и Надюха. Оу, у нас тут kill. Ладно, второй доллар потом дошлете. Нужно рассказать о подругах Соня и Наде. Соня любит рок, собак, кошек, рисует классные стрелки. Окей. Прикиньте, если это она в секстинской капелле Купидону стрелы прерисовала. Хорошая работа. Рисует классные стрелки, офигенно шутит, будет мега успешной женщиной. Также желательно вспомнить, что Аня похитит Соню, и мы снова поедем тусить, как в июле. Что ж там была за тусовка, что прям помнят до сих пор. Надюха классно рисует, станет успешной, и никто в этом даже не сомневается. Обязательно надо поздравить их с днем рождения. Анетта их обожает и передает, что они стали совершеннолетние, но остались сильными, независимыми и любимыми. Тупо остались. 18 лет. Это на 10 лет, меньше, чем мне. А я еще хоть куда. Очень нужен всем. Слушайте, нам ну, мне нравится, мне нравится история про Соню и Надюху. Мне нравится стиль. Вообще мне хочется, знаете, чтобы наше с вами поздравление, оно было прям таким тусовым. Но я хочу, чтобы они прям плясали под то, что мы напишем. И я хочу, чтобы вы плясали вместе с нами. Поэтому сейчас танцим про трек, про зажигалок. Соню и Надюху. БРЁЁЁЊЁЩЁЩЩЩЩЩ А, чики ди ги ба бега бага чам чумпа Йоу, тусуются все! У меня есть две подружки, а в избранных номерах. Я, yeah. если вечерами скучно, yeah. быстро их набирай. Я, yeah. это Соня и Надюшка, Я yeah. на лифте едут из рая, такие, как эти пушки. Yeah. На грани вымирания, я yeah. Соня любит рок, Соня кожик любит. Соня любит быть похищена в июле. Ни слова не скажет, если ты ей противный стрелки на ее глазах укажешь, куда идти. Наде надо мало что, карандаш бумажка Надя ему красит вечер как волшебной палочкой В Киев на работу Надюха метит уверенно Если не возьмут, нарисуют писю на стенах Соня и Надюха, Соня и Надюха Сегодня празднуем их одновременную днюху Родились созвездии, огненные подруги Бегают по кругу, быстрее центрифуги Соня и Надюха, Соня и Надюха Вам нужна движуха, Соня и Надюха Если ты скучаешь, у тебя не пуха. Срочно выезжают, Соня и Надюха Ну согласитесь, и стрелки Реально показывают, куда там Там просто, ну стрелищ они просто стрелки там указатель из русских народных сказок туда пойдешь на дюху найдешь туда пойдешь туда иди тут еще у нас есть вообще редкие материалы собственно Аннета, которая прислала нам это она еще нам показала как они среагировали потом в чате я, собственно, так себе и представлял общение девушек в их женских чатах, поэтому лично моя культурная стена не сломлена. Она стоит, моя башня стереотипов и представления о женских чатах стоит, как и стояла, не покосилась. Я просто очень сильно вам хочу показать, как рисует Надюха. Охренейте вместе со мной и Женей. Идем дальше. Евгений Сергеевич пишет. Браду 24 года. Моряк. Любит хорошие парфюмы, волейбол и ухаживает за своими волосами. В детстве терпеть друг друга не могли. Но сейчас я рада. Ага, эта женщина пишет, что у меня есть старший брат, Евгений Сергеевич. 24 года, Евгений Сергеевич. Я в 24 года еще был Ромчиком, Ромкой, Ромусиком. Я до сих пор Роман, но не Юрьевич до сих пор. Я еще такой парень, свой в рубаху, в дуску. Окей, давайте дальше. Как-то мало зацепочек, зацепочек, мало зацепочек. Владимир, трек для Никиты, друга. Чтоб я не могу понять. Тут написано Владимир. Трек для Никиты, друга. Я надеюсь, Владимир это автор, потому что, если что, я Роман. Ну просто, чисто ради Приколы. Мой друг начал ходить на курсы по подготовке к экзамену ОГЭ. На данных курсах есть тип, который ведет себя ужасно. Он носит водолазку. Только не водолазку. В очках. Как, сука, его вообще из дома пускают? Там, вот, если у тебя очки, то будь добр. Сиди дома в этих очках. И не раздражай окружающих. Это сарказм, если что. Типичный ботан или зальчик учителем. У -у -у -у. Причем забавно, что при этом ботан или ботан написано с большой буквы. Откуда столько уважения к этим людям. Постоянно перебивает учитель или тех, кто стоит у доски и умничи. Друг его спустя несколько курсов стал ненавидеть, и я вместе с ним. Слушаю его реакцию на этого хуеблета. Я хочу, чтобы ты сделал трек желательно в агрессивном стиле. О, это интересно. Как Никита этого пацана встречает за углом, и дальше уже твои развития... Ну, короче, ребята, ну вообще интересно, потому что тут опять же есть конфликт. Мало того, что драматургический, так еще и как бы межличностный, мы однозначно прям про агрессию писать не будем, потому что мы это не поддерживаем и ни в коем случае не призываем. Это для ложков и петушков, поэтому мы напишем трек в агрессивном стиле, но избежим насилия. Поехали. Ботаники в панике, а я ботаники в панике, а, Николай, я. ботаники в панике, чтобы мы им не столько люлей. Идет выскочка, вода ласки пара чувачков из угла, как выскочат, рукава закатали и давай ему усердно. Проводить воспитательную беседу Ты выучил конспект, но не выучил правил жизни Сделай уборку мне, раз ты так любишь вылизывать Что за манера везде оставлять свои пять копеек Я сейчас тебе куда-то вставлю 5 копеек Не расстраивай нас, не убивай надежд А то в этой водолазке будешь лазать по воде Лени тоже перебивал всех царей в империи Теперь лежит и думает над своим поведением а? Я в ботанике, в панике а? Я в ботанике, в панике а? Почтаники в панике веди себя нормально, чтобы не мочить почтаники. Bitch. Блин, так приятно, мне никогда еще никто не посвящал трек, записанный специально для меня. Текст и музыка, это просто великолепно. Ребят, вы лучшие, ну, подписку оформил, естественно, и лайк поставил. Короче, объясню. На самом деле, просто чтобы кого-то вставить, я вставил сюда реакцию своего друга Кирилла. Вы спросите, а почему же, собственно, Никита для кого-то писал песню, не среагировал? И тут начинается история о школьниках. Я уже получил все реакции. Все реакции. Но не получил одну. Я как бы ждал ее, и потом я очень сложными, околотными путями, через поддержку пайфона, с супер-мега сложными тропинками, наконец-то нашел человека, который заказал у меня это. И он такой, о, от ЭОО, это ты прям мне написал? Я говорю, конечно, ты мне не прислал реакцию. Я ждал ее кучу времени, мне прислали ее все. А он говорит, э, да, тут такое дело, просто мой друг Никита, он не хочет э, снимать реакцию. И я такой, в смысле? Он мне рассказал, что друг буквально залупился, ну Стал в позу. Слава богу! Белорусские спецслужбы перехватили разговор чувака, который заказывал. И чувака, который отказывался. Вот и. Записывать я не буду. Нет, с одного телефона, а с другого смотришь. Это хуйня. Да пожалуйста. Нет, так почему? Еще самого себя снимать. Это будет похоже. Еще ржать подставным смехом на камеру со стороны. Это хуйня. И я не хочу. Пиздец. Спасибо. Б... Все, это не телефонный разговор. Давай, пока. Все. Я, ребята, больше уже болею за того ботаника. Чувак, ходи себе в свои водолазки, в осьочках, учись. И, пожалуйста, побольше перебивай Никиту. А мы идем дальше. Ивану Сергеевичу 31 год, он очень любит свою красную BMW E30. Занимается спортом, с гирей, смотрит видео про космос, хорошо жарит шашлык и не только. А кто это написал? Вероника. Ну, думаю, что я, Вероника, виднее. Ладно. И очень устает на работе. Поэтому хочу его поддержать и сказать, что верю в него. У него все получится. Меня зовут Ника. Забыла дописать, что он постоянно ест мороженку в сторис в инстаграме. Это забавно, кстати. Тебе 31 год, у тебя есть BMW E30. Без понятия, что это за машина. Ну, наверное, крутая. Звучит прикольно. И ты ешь мороженку. Почему вот мне 28, между нами 3 года? Ну, такая большая разница. Ух, ребята, за эти 3 года я... и Блин, шашлык научись жарить. И не только! Классно будет, наверное. Привет, Рома гений! Хочу, чтобы ты записал трек для моей подружки Алины. Мы сейчас учимся в разных городах. Отношения на расстоянии и все такое. Как говорится, если вы хотите избавиться от детских вещей, начните с отношений на расстоянии. Следующее видео будет называться Я попросил подписчиков устроить мне прожарку, поэтому быстро пишите шутки про меня и присылайте. В описании написано как. И куда будут звездные гости, лучшие шутки попадут в выпуски, я буду смотреть, обижаться, отшучиваться и так далее. Будет очень весело, поэтому жду с нетерпением, не пропустите такой возможности. Идем дальше. Она учится на врача-педиатра, любит смотреть сериальчики, Netflix. Также хотелось бы, чтобы ты там упомянул тусовки, поездки за границу, она любит спорт. Нет конфликта, ребят, драматургического, ну не. Значит, Кирилл. Я Таня, его девушка. Живем вместе с Кириллом уже больше года. А в отношениях и того больше. Наша главная причина разногласий. Он не хочет котика. <гас> не хочет котика? Чувак, ну как ты можешь? А? Я хочу про это написать уже. Чем бы там все не продолжилось. Если это касается того, чтобы этот парень купил кота. Я хочу этого. Я уже больше года прошу о милом пуфыстике, который будет по утрам муркать под боком и греть душу. Че непонятного? А он, блин, а, уперся. Не хочу и... В смысле, не хочу и все? А, а то, что твоя девушка любимая хочет тебе ни о чем не говорит. Ну так, чисто, тупо, просто. Ну, тупо, просто. Немного о нем. Воняют яйца. Похож на бомжа, но иногда и на коть. Я пока не понимаю, о ком именно идет речь. Не бреет подмышки и любит играть с шариком. Это попрыгунчик, который стал его лучшим другом и который он любит пулять по всей квартире. Когда он закатывается под диван, издает смешной звук. Она знает, какого кота конкретно хочет. <смех> Что? Я не понимаю. Иногда притворяется мертвым, как песка. Ложится куда-нибудь, закрывает глаза и высовывает язык. Из дурацких фактов. Пишет музыку, верстается... То есть, все это время, окей, okay, хорошо, все это время мы читали про ее молодого человека. Ааа, ну, про яйца было очень мерзко. Ты любит слушать пластинки, обожает эмо, скримо и прочую дьявольскую музыку. Ага, эмо Кор это такая музыка. Пока писала, подумала, что захотела рэп-хитяру о том, какой он дурак и дебил. Так что тему можно и эту взять. В принципе, как вдохновение у тебя пойдет, так и классно будет. Но это надо брать по-любому. Причем, мы сейчас с вами будем давить на жалость. Конечно, это все равно должна быть яркая песня, которая западет всем нам в душу. Такая, как бы это назвать, хаус-рэп, типа как эл Ну, может, чуть-чуть повеселее. Поэтому ты сейчас, Кирилл, прольешь слезу и поплывешь на этой слезе в зоомагазин. Попомнишь мои слова. Поехали. мяу <музыка> Котик плачет, ты доволен Мяу-мяу Мяу-мяу Он бы мячик под футболю Если не ты, то кто? подарит котик дом. Подарит ему любовь. Станет его рабом. Он стал бы твоим броме. Угол под эмопор. Грустил с тобой вечерком. Истинный эмокот. Купи кота, купи кота. Он достанет твой мячик. поки -пупа, поки папа, пока под глубже запрячет. Но ты простишь это, как и битую посуду. За эти ушки, торчащие отовсюду. Ты верстаешь, а он ляжет на твоей клаве. Притворишься мертвым, он такой, ну бывает. Но вы вы были тупо Лучшие кинты Потому что кот личность киля, как и ты, какие ты, как ты купи ка купи эту всю сиппузичку ми -ми, ми ми ми Аргументов нет, но аргументы не нужны. Просто он так ждет твоей любви. а Я... Yeah. Мяу-мяу. мяу Котик плачет и доволен. мяу Мяу-мяу. Мяу-мяу. Подбодри его любовью. <смех> сука. У тебя нет слов? Тебе понравилось? Тут надо оценку поставить. Ну таки, где нажать? Короче, ребята, по ходу придется повторять наш старый трюк с лайками. Я пишу. Татьяна, готов ли он теперь купить кота? Можем по классике собрать энное число лайков. В прошлый раз собирали 30к. Сколько хочет Кирилл. А Татьяна говорит, а давайте 6 к эту пусть. Я говорю, ого, ну попробуем. Она говорит, уверены ребята смогут, тем более за котика. Я говорю, за котика что угодно. Вы вообще обратили внимание? внимание, сколько животных в этом выпуске. Все, так или иначе, кроме ботана, связаны были с животными. Ребята, давайте мы сделаем это постоянной рубрикой, раз уж вам нравится, в следующий раз жду ваших интересных историй, ну прям о чем, чтобы было о чем писать, обязательно ставьте этому видео лайки, давайте наберем вот Сколько сказал Кирил. Переходите везде на инстаграм, тут будет ссылочка. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить подобных и без подобных видео. Пишите в комментариях, какой из сегодняшних рэпов был самый хитовый. Заходите ко мне в инстаграм для того, чтобы послушать мой новый трек. И подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить подобных и без подобных роликов. Пока!